Мне понадобится 250 грамм тертой тыквы, 200 грамм растительного масла, 2 чайные ложки сока лимона, 200 грамм сахара, 3 крупных яйца, пол чайной ложки соды. Здесь у меня специи ванилин, корица, имбирь и разрыхлитель 5 грамм. Мука 250 грамм, тыквенные семечки 50 грамм по желанию, можно заменить орехами. Для начала займусь тыквой. Отвешиваю тыквы 250 грамм и натираю на мелкую терку. Тыквенные семечки пробиваю блендером, соединяю тыкву, семечки, лимонный сок, растительное масло, специи, перемешиваю. В дежу миксера отправляю 3 яйца и сахар. Взбиваю в пышную пену до увеличения объема в 2-3 раза. Яйца взбились. В муку добавляю соду. Перемешиваю венчиком. Тыкву я немного подкрасила. и Добавляю тыквенную смесь. Подготовила две формы диаметром 18 сантиметров и распределяю готовую смесь по формам. Отправляю в разогретую духовку до 180 градусов выпекаться примерно 25-30 минут. Прошло 25 минут. Бисквит готов. Достаю из формы. Получилось два коржа диаметром 18 сантиметров, высоту 3. Смело можно разрезать на два коржа и собирать полноценный высокий торт. Данный бисквит получается очень нежный, вкусный, влажный и ароматный. Вот такой шикарный бисквит получается в итоге. Его не нужно пропитывать, он в меру влажный. Не давишься, он не сухой. Его можно просто нарезать и кушать, как пирожок с чаем. Кому идея видео понравилась, была полезна, Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, пробуйте, экспериментируйте. Вам точно понравится. Будьте здоровы! Всем пока-пока!